Я выхожу и вс забыла. Канал Чем -чем... останется с вами. Да. Читайте Эдды, Читайте Эды, там все есть. Когда вы будете а читать Эды, понимать, вы все вспомните. Я что-то мои мозги немножко расшевелились. Вы меня за советскую власть не агитируете, в магии есть свои правила. Понятно. И она существует не для того, чтобы вы что-то запоминали. У нее нет никакой цели. Я отпускаю канал не для того, чтобы вы что-то запоминали, а для того, чтобы вы менялись в этом. Если вы нарушаете мои правила, вы не достигаете эффекта, который я вывожу. Почему все, вся группа это понимает, а вы этого не понимаете? Все люди одинаковые, все под христианством жили, и все из него выбрались, и только вы одной ногой там стоите. Но что это за христианские замашки, ей-богу, за православные, из-под тишка решить. Ну знаете же, что нельзя. И все равно из-под тишка грешите. Все, стирайте, никогда больше не пишите, если я этого не разрешаю. Я не разрешаю ни по дуре, по своей, да, и ни по еще каким-нибудь личным специфическим. Потому что таково требование сил, с которыми мы работаем. У да, получается, что записываю через слово, через строчку, потом прихожу. Да вы, оглянитесь, люди, которые сидят здесь, они вообще ничего не записывают. Они просто запоминают. Можно быть, добавить, когда вы сказали, не то есть все записи. Меня, угу. да? А руни нет. А, а канал то сверху, -то. это нельзя. Опа. Не надо. Это нельзя. Сверху прямо так. нельзя. Вы Просто пока нет. вы не поймете такие вещи, что надо, надо, слушаться. Еще раз, да? Я понимаю, что с вами происходит. Я вас не ругаю. Я вас не осуждаю. Я знаю, как христианство рихтует мозги. И как оно настраивает вас совершать неблаговидные поступки, чтобы потом иметь возможность простить вас за грехи, за свои деньги, естественно. Вы все так воспитаны, христиане. Вернико. Если вы приняли решение идти по пути, по пути воинского восстановления себя, ну, извольте соответствовать, Получается. Пожалуйста, все записи, чтобы были удалены, и пожалуйста, тренируйте, тренируйте, тренируйте свое сознание. Канал он останется с вами. Канал никуда не денется. Вы запомните только то, что должны запомнить на вашем уровне трансформации. Информация, которую вы запомните и которая войдет в вас, вам не повредит сознание. Она просто сделает аккуратно свое дело.